всем привет, сейчас мы с вами приготовим цукини карбонару, для этого нам понадобится цукини или молодой кабачок макаронные изделия яйца сыр, сметана колбаса смесь итальянских трав черный перец и соль в чуть-чуть подсоленной воде Отвариваем макароны. Вода закипела, добавляем макаронные изделия. И варим до готовности. С готовых макарон сливаем в воду. Обжариваем нашу колбасу. Колбаса подрумянилась. Добавляем цукини. Пока у нас обжаривается кабачок, в сметану добавляем яйца и сыр. Добавляем соль, перец и итальянские травы. Все перемешиваем. Когда у нас суткини готов, добавляем макароны. Обжариваем несколько минут. Добавляем в макаронные изделия наш соус. Все хорошо перемешиваем и готовим несколько минут. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!